Нет, я никогда. Не... Вайбаля, я, конечно, много повидал в жизни, но чтоб цешка на штампах, такого еще нет. Я Кем ты хочешь быть? А до этого кем хотел быть? Я по я не хочу быть кашлоном.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 Очереди, сука. Я только спросить. Я только спросить. в морг no, no,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 Как напиваетесь? Пью еще все, пью. вам много надо. Выпью, упаду, встану. Выпью, упаду, стану упаду. Вот последний раз так было. Папа. Эй. Ебаный брат, блядь. Потеряли бацна, на на беру. Пацаны, Я не чиешь Все фокусничаешь. А главное, свое оружие вход не пусти. Paradise, the... Обожаю такие видео, очень расслабляю. ВОЗЬМИ СВОЮ РУКУ НАЗАД Пашел нахуй. <лес> ну как? Понравилась опера? Нет. Google или даже Яндекс намного быстрее и удобнее. Ты чё? Долпаёб? <рех> ага, промазал. Ага. Ты не лупай... А <плес> а <Duncan> <плес> <плес> <плес>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 Сын! Сунуля, бля! Что случилось, бать? Твоему бате очень плохо сейчас. Бать, что скоро высой? Скажи, что делать? Сгоняй за пивком по выроске. Сучера, блядь. Давай, собирайся. Сейчас, О, бать пахал я купил. Бать, это я себе взял, извини. А за чебабульки, пта. Да ну бать, ну блядь. Ай, съеба. Ну да какую картошку! Километров обманываю, от берега Че, вы ожидали увидеть касатку? Нихуя Вот, пожалуйста, кабан Здорово, ебать! Жирный Привет! Я тебя въебу сейчас. А сам себе въебать не можешь, мне собрался, блять. Не бойтесь совершить ошибку.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 помочь там эта девушка зовет меня на свидание но кажется чтобы я приходил только с бабками вы две не заняты? не заняты заняты не, не поможете ли